всем привет в последнее время много вопросов появляется от украинских беженцев о том что с сентября не будут платить финансовые пособия и не будут принимать беженцев из украины в этом видео мы с вами с этим разберемся вы увидите официальную информацию узнаете почему так происходит и что с этим делать кому из беженцев отменят финансовые пособия и как будут принимать беженцев из украины в германии с сентября но прежде чем мы перейдем к делу, попрошу вас обязательно написать в комментариях под видео ваше мнение. Если вы уже беженец и находитесь в Германии, то напишите пожалуйста ваш отзыв. Какая у вас сейчас ситуация, обстановка, в какой вы земле и как ситуация с жильем. А если вы только собираетесь ехать в Германию, то напишите почему вы выбрали именно Германию для спасения от войны в Украине. И обязательно посмотрите видео до конца, чтобы не пропустить важные нюансы и не совершать ошибки. А если вам интересно, как обстановка в других странах у беженцев, то рекомендую посмотреть это видео, ссылка будет в описании. Да, насчет описания. Во всех моих видео в описании всегда есть важная и полезная информация для вас. Поэтому обязательно переходите в описание к видео и ознакомьтесь с этой информацией. А теперь подписывайтесь на канал, поделитесь ссылкой на видео в ваших соцсетях, чтобы помочь всем нуждающимся разобраться с этим вопросом. И давайте к делу. Итак, власти Германии показали изменения в правилах пребывания для спасающихся от войны украинцев. Согласно обновлению, с 1 сентября Германия приступит к учету безвизовых дней пребывания на территории страны. До 31 августа все украинцы, которые спасаются от войны, могут находиться на территории Германии без учета дней безвизового режима. А с 1 сентября начинается отсчет дней без виза с дня въезда в Германию. Учитываться будут все дни, начиная с 24 февраля 2022 года. Если граждане Украины уже использовали 90 дней немецкого безвиза, им нужно до 1 сентября подать заявление на временную защиту или покинуть территорию страны на 3 месяца, чтобы не нарушать легальное пребывание. Это касается только тех, кто находится в Германии, но не оформил временную защиту. А тех украинцев которые оформили временную защиту это не касается и никакую социальную помощь в том числе и финансовые пособия с украинцев снимать не будут ссылка на этот документ будет в описании к видео украинцы которые собираются приехать в германию с 1 сентября 2022 года также смогут легально находиться в стране в течение 90 дней без необходимости подавать заявление на регистрацию статуса временной защиты но если у этих граждан пребывание в Германии закончится в промежутке с 1 сентября по 1 декабря, то они должны будут подать заявку на регистрацию временной защиты по 24 параграфу. Но нет смысла ехать в Германию без подачи на временную защиту, потому что без статуса временной защиты вы не получите социального обеспечения, то есть финансового пособия, жилья, права на работу и всего остального. И никакой информации о том, что новым беженцам из Украины не будут платить финансовое пособие в этом документе нету. Что касается фейка, который разгоняют некоторые доброжелатели, которые против того, чтобы украинские беженцы приезжали в Германию, то в документе отмечается, что обновленные правила предусматривают продление переходного регламента о пребывании украинских беженцев в Германии до 28 февраля 2023 года. Это должно облегчить пребывание в стране украинцев, которые приедут в Германию до 20 ноября этого года. А вот почему эти доброжелатели разгоняют совсем противоположную информацию я вам расскажу и покажу в новом видео на моем канале так что не переживайте германия принимает беженцев из украины и будет это делать до конца войны Да, изменения могут быть но если эти изменения будут я обязательно проинформирую вас на моем канале так что обязательно подпишитесь на канал чтобы не пропустить важную информацию Кнопочка подписаться внизу под этим видео. На этом все. Спасибо за просмотр и за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.